Глава 25. Четыре года на Западе. Мои первые впечатления о западных церквях оказались довольно интересными. Недалеко от восточно-германского лагеря беженцев, куда меня привезли, находилась лютеранская церковь. По воскресным дням я присутствовал там на утреннем богослужении, чтобы в день Господень быть с другими христианами и, слушая проповедника, хоть немного научиться немецкому. Здешние собрания, после привычных для меня в Китае, показались мне просто странными. Я сидел в громадном старинном здании, на передней скамье перед кафедрой, установленной на большом возвышении, на которое поднимался проповедовать служитель, облаченный в священную одежду. Выступая, он почему-то всегда поглядывал в мою сторону. Несмотря на немалые размеры храма, собрание состояло из горстки седых фрау. Пастору, и пожилым фрау я, по всей видимости, понравился. Языковой барьер не давал нам общаться, но мы могли улыбаться друг другу. У меня сложилось такое впечатление, что пастор рад видеть бедного, постоянно улыбающегося китайца на своих проповедях каждое воскресное утро. Через некоторое время я снова сидел на передней скамье еще одной церкви на Западе, но уже в ином окружении, совершенно не схожим с лютеранским храмом в Восточной Германии. Меня пригласили выступить в Нью-Йоркской церкви на Тайм-сквер. Мои глаза стали большими от изумления. Большой многонациональный хор облаченный в длинные одинаковые одежды, под руководством Регента пел гимн. А позади меня весь зал вдохновенно прославлял Бога многотысячным хором. Должен признаться, что из сотен церквей, в которых я имел честь проповедовать на всем Западе, больше всего мне понравилась церковь на тайм сквер Теплая и сердечная атмосфера, царящая здесь, покоряет присутствующих, а дух истины смягчает сердца людей и открывает их для Слова Божьего. Когда я нахожусь в этой большой церкви в центре Нью-Йорка, я могу закрыть глаза и почувствовать себя, как будто я снова в Китае. Через шесть месяцев после моего прибытия во Франкфурт германское правительство предоставило мне статус беженца и выдало проездные документы. Меня посещали западные друзья. Мы молились и рассуждали, для чего Бог вывел меня из Китая и как нам трудиться вместе для славы Божьей. Мы также просили у Бога мудрости – чтобы перевести мою жену и детей в Германию и начать новую жизнь вместе. В мае 1999 года Делинь, Исаак и Юлинь, преодолев весь Китай, оказались в Мьянме, бывшей Бирме, где им надо было остаться, как мы думали тогда, на короткое время, до тех пор, пока не будут готовы необходимые документы для их переезда в Германию. Бог открывал передо мной на западе двери многих церквей. Я путешествовал с одним верным другом из Скандинавии, моим переводчиком, который переводил все мои выступления. С этим братом много лет тому назад я познакомился в Гуйлине когда Бог соединил нас узами сердечной дружбы для совместного служения Господу. За последние годы мы объездили Европу, Азию и Северную Америку, призывая народ Божий молиться и сотрудничать с домашними церквями Китая, чтобы не только весь Китай был охвачен благовествованием, но Царство Божье открывалось людям во всех странах на пути из Китая в Иерусалим. Я часто навещал свою семью в Мьянме, бывшей Бирме, но получить разрешение на ее выезд из этой страны оказалось делом сложным и более трудоемким, чем нам представлялось вначале. По причине задержек моя семья обосновалась в одном из классов библейской школы, и дети стали посещать бесплатную государственную школу в Мьянме. До того, как мне попасть на Запад, я и представления не имел, сколько здешних церквей пребывает в духовной спячке. Западная церковь казалась мне бодрой и деятельной, ведь именно ее посланники благовествовали в нашей стране с невероятной убежденностью и упорством. Многие из их миссионеров не пожалели ради Иисуса самой жизни и были для нас ярким примером. Временами, когда я выступал в западных церквях, у меня на душе скребли кошки. Наверное, я не понимал чего-то и потому мне бывало тоскливо и беспокойно. Многие здешние общины холодны и лишены того огня и единства, которые отличают собрания в Китае. На Западе многие христиане имеют материальный достаток, но живут в состоянии отступления. Серебро и золото есть у них, но они не встают чтобы пойти ради имени Христова. В Китае у нас нет имения, способного удержать нас, и ничто не мешает нам стронуться с места и пойти за Господом. Китайская церковь, подобно Петру, в дверях храма, называемых красными. Пристально взглянув на Храмова у этих дверей, Петр сказал, Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Это слова из книги Деяний апостолов, третья глава, шестой стих. Я молюсь, чтобы подобным образом Богу потребил китайскую церковь, чтобы она помогла западным церквям встать. И пойти в силе Святого Духа. Китайской церкви в ее нынешнем состоянии спать просто не позволят. Всегда находится то или иное обстоятельство, которое подстрекает нас к бегу. А во время бега, понятно, заснуть невозможно. Если гонения прекратятся, я боюсь, мы также станем беспечными и заснем. Многие европейские и американские пасторы делились со мной мечтой о Великом Возрождении на Западе. Меня часто спрашивают, почему Китай переживает Возрождение, а большинство стран Запада нет. Отвечать на этот вопрос очень долго. Однако некоторые причины этого явления просто очевидны. Бывая на Западе, я вижу огромное церковное здание, всевозможное дорогое оборудование, богатый интерьер и суперсовременные акустические системы. Я совершенно уверен в том, что Западная Церковь больше не нуждается в церковных зданиях. Церковные здания никогда не принесут возрождение, о котором вы мечтаете погоня за еще большим материальным благополучием никогда не обернется возрождением. Воистину, как сказал Иисус, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Так сказано в Евангелии от Луки, 12 глава, 15 стих. Первое что необходимо вашим церквям для возрождения – это Слово Божье. Да-да, Слово Божье у вас отсутствует. Конечно, у вас имеется множество проповедников и тысячи библейских учебных аудио- и видеокассет, но только немногие из них несут истину Слова Божьего. Но ведь только истина Слова Божьего может освободить вас. Мало того, что у вас отсутствует знание Слова Божьего, у вас нет и повиновения этому Слову, ведь вы почти ничего не делаете. Возрождение в Китае побудило тысячи благовестников понести огонь с жертвенника Божьего во все концы страны. Когда Бог начинает действовать на Западе, вам, по всей видимости, хочется остановить Его и наслаждаться Его присутствием так долго, что вы начинаете довольствоваться собственными чувствами. В действительности вам никогда не познать Слово Божьего, пока вы не захотите, чтобы оно изменило вас. Всякое истинное возрождение вдохновляет верующих действовать и приобретать души для Христа. Если Бог действительно коснется вашего сердца, то молчать вы уже не сможете. В ваших костях вспыхнет огонь, как сказал о том Иеремия. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Книга пророка Иеремии, 20 глава, 9 стих. Кроме того, лишь следуя за Господом в полном послушании и свидетельствуя людям о Христе, мы обретаем благословение Божье во всех сферах нашей жизни. Вот почему апостол Павел и пишет своему соработнику Филимону ⁇ Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих ⁇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 Верующих в западных церквях. Они поклоняются Богу так, словно они уже на небесах. Потом неизменно кто-то выступает с бодрой проповедью о Христе, говорящим, «Дети мои, я возлюбил вас, ничего не бойтесь, ибо я с вами». Не имея ничего против таких слов, задам вам один вопрос – Почему никто не слышит других слов? Например, «Дитя мое, я хочу послать тебя в азиатские трущобы и в африканскую тьму, чтобы ты стал моим свидетелем, народом, погибающим во грехе». Множество церквей на Западе довольствуется тем, что отдают Богу минимум, а не максимум своего. Я видел, как жертвуют на Западе. Люди ищут и достают из толстых бумажников наименьшую из ассигнаций. Но разве можно отделаться этим? Иисус не пожалел для нас собственной жизни, а мы ради Него отнимаем от Своей жизни времени и средств, малейшее из возможного. Какой позор! покайтесь покажется странным но я тоскую здесь потому как жертвуют на дело божье в китае например ведущий собрание объявляет завтра на ниву божью отправляется еще один миссионер и тотчас все до одного начинают опустошать свои карманы на эти средства Новый миссионер купит завтра билет на поезд или автобус и отправится в путь. Нередко бывало, что пожертвования простых верующих являлись не только их дневным пропитанием в тот момент, но и всем состоянием. То, что у вас имеются роскошные церковные сооружения, вовсе не значит, что Иисус –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 Часто этим стихом приглашают покаяться во грехах и войти в Царство Божье, хотя на самом деле контекст, в котором Иисус говорит эти слова, совершенно иной. Иисус стучится, стоя за дверью ладикийской церкви, и желает войти. Безусловно, Спят не все западные церкви. Общим для всех духовно сильных церквей, которые мне удалось посетить на Западе, является, как я думаю, преданность и жертвенное служение в поддержку миссий среди народов, еще не охваченных евангелизацией. Я говорю не только о благовестии на местах и даже не о попытках открывать новые церкви в других городах, вашей страны. Я говорю о сердечном устремлении утверждать Царство Божье среди народов, погрязших без Евангелия в духовной тьме, тех уголков земли, где никто и никогда не слышал даже имени Иисуса. Когда вы начнете приносить в жертву свое время, молитвы и материальные средства, то вскоре испытаете благословение Божье в своей жизни. Великое поручение ничуть не изменилось. Многие церкви хотят устроить небеса уже здесь, на земле, но до тех пор, пока западные церкви не примут от всего сердца великого поручения и не отправятся с Евангелием во все концы земли, они будут Заигрывать с Богом, не принимая всерьез Его истин. Многие внешне прекрасные церкви мертвы внутренне. Если вы действительно хотите видеть действие Божье, вы обязаны исследовать Библию и повиноваться всему, что велит Бог. В 1999 году меня попросили выступить на конференции в Финляндии, на которой собралось около тысячи церковных лидеров. Главным оратором был известный американский проповедник. Темой его выступлений неизменно была Божья любовь и благодать. Во время молитвы люди падали на пол и смеялись. После своего выступления... Я призвал людей преклонить колени перед крестом Христовым, и люди плакали. Как правило, сначала слезы сокрушения, потом благословения. Господь никогда не прольет благословений Своих на неосвященную и самолюбивую плоть. Крест Христов должен быть в центре всех наших дел». Так поступая, вы переживете духовное пробуждение. Хотите ли вы посвятить всего себя Богу и служить Ему от всего сердца? И разумные будут сиять, как светило на тверде и обратившее многих к правде, как звезды, во веки, навсегда. Это слова из книги пророка Даниила. 12 глава, 3 стих. Многие христиане задают мне такой вопрос. Отчего это чудеса, знамения и силы, столь явно распространенные в Китае, не имеют места на Западе? Люди на Западе живут в условиях земного рая. Вы застрахованы почти от всего. В определенном смысле Бог вам не нужен. Когда мой отец умирал от рака желудка, мы продали все, пытаясь вылечить его. Когда иссякли все средства, а у нас не осталось ничего, кроме надежды на Бога, мы обратились к Нему в отчаянии и увидели, как милостиво Он ответил на наши молитвы и исцелил, Моего Отца, мы решили, что Бог, способный на такие чудеса, способен на все. И тогда наша вера стала возрастать, и мы стали свидетелями многих чудес. Величайшие чудеса в Китае – это не исцеление или еще что-либо, а души, преображенные Евангелием. Мы считаем, что не должны следовать за чудесами и знамениями, но чудеса и знамения должны следовать за нами, когда мы возвещаем благую весть. Мы взираем не на знамения и чудеса, мы взираем на Иисуса. Пастор любой домашней церкви в Китае положит жизнь ради благовестия. Когда мы следуем этим путем, мы видим Бога, творящего великие дела по Своей благодати. В последние годы я больше всего переживал разлуку с дорогой матерью. На седьмом десятке лет мою мать разбил паралич. После обследования... Врачи определили ее состояние безнадежным и сказали, что она никогда не поправится. Когда мне сообщили о ее неизбежной кончине, я находился в заключении и посетить ее не мог. В бессознательном состоянии ее отправили из больницы домой умирать. Возле нее собрались верующие и молились о ее здоровье. И тогда, в комнате, переполненной людьми, она пришла в себя и стала славить Бога. Постепенно она поправилась, окрепла и смогла даже посетить меня в тюрьме. По ее словам, наша встреча была великой милостью Божьей. Несколько лет спустя, в сентябре 1996 года, за год до моего выезда из Китая, когда я проповедовал за пределами Хенаня, мне передали по телефону, что матушка моя снова в больнице и частично парализована. Я немедленно оставил собрание и поспешил на поезд в Хенань. Добравшись до больницы, я увидел перекошенное, смертельно бледное лицо матушки». Она открыла глаза и шепотом сказала, что ей хочется надеть белое платье, так как она собралась навстречу с Иисусом. Во время того посещения, однако, Господь дал мне ясно понять, что она не умрет. Я горячо помолился о ней, запрещая болезни во имя Иисуса. Она почувствовала приток сил во всем теле, поднялась с постели и прошлась по палате. Лицо ее опять стало обычным. Врачи, войдя в палату, утратили дар речи. Летом 1998 года, когда я уже был в Европе, матушка перенесла третий, серьезный приступ болезни. На этот раз никто уже не сомневался в том, что она умрет. Даже мои родные оставили надежду и одели ее в белые погребальные одежды. Они даже купили гроб и поставили его у нашего дома. Всю жизнь мы были близки с матушкой. Мы пережили вместе много доброго и худого. Мне сообщили о ее очередном приступе, когда я находился на другой стороне планеты. Проповедовал далеко в Швейцарии. Я позвонил домой в Китай и попросил приложить телефонную трубку к уху матери. И вот что я сказал тогда ей. «Мама, ты слышишь меня? Иисус любит тебя, и Он исцелит тебя. Стоило ей услышать эти слова: Иисус любит тебя, как она поднялась с кровати и начала с ликованием пританцовывать. Вновь Господь сохранил ее, вырвав из когтей смерти. Наконец, во время моего пребывания в Германии 5 декабря 2000 года, мне позвонили из Китая. Моя мать перешла в вечность. Я не мог присутствовать на ее похоронах, ведь для меня оказаться в Китае – это значило быть арестованным за все мои прошлые преступления. Со слезами я благодарил Бога за мать, которую Он даровал мне, из-за ее мужество, с которым она переносила все жизненные невзгоды. Подобно паруснику в бушующем море, она многие годы боролась с волнами испытаний и бед, но теперь благополучно вошла в тихую гавань. Мне прислали видеозапись похорон матери, и это было для меня утешением в печали. На похороны собрались сотни верующих из разных домашних церквей, включая старейшин. Почтить мою мать прибыли братья и сестры, которых я не видел многие годы. Среди этих братьев и сестер были главы китайских церквей, упомянутые в этой книге. Присутствие на похоронах моей матери означало для них огромный риск поскольку многие из них были объявлены властями в розыск. Некоторые из них уже долгое время находились на нелегальном положении, их имена находились в списке наиболее опасных преступников Китая. И все же они не могли остаться в стороне. Они все собрались, чтобы почтить мою матушку в уезде Наньянь в южном Хэнане, на том месте, где много лет тому назад, Бог впервые коснулся наших сердец. На похоронах выступил брат Су. Брат Юн, его жена и двое детей не могут сегодня присутствовать на похоронах своей матери, но все собравшиеся здесь – ее дети в Господе. Я возблагодарил Бога за мою мать. Я вспомнил, как 26 лет тому назад, коснувшись ее сердца, Господь благословил ее. А потом и нас, хотя мы были бедны и презираемы, и жили в скромном, малоизвестном уголке Китая. Я думал о том, с какой силой действовал Господь все эти годы, не только через наше семейство, но и через тысячи других семей, чтобы сегодня в одном только Хэнане насчитывались миллионы верующих христиан и несколько десятков миллионов по всему Китаю. Я вспомнил, как моя мать, когда я был еще подростком, посвятила меня в молитве на всемирное благовестие. В то время это было невозможно, ведь границы Китая были на замке, но она верила, что Бог способен творить невозможное, и ее молитва не осталась безответной. Больше всего я сожалею о том, что я так и не мог попрощаться с ней. В последний раз я видел ее после своего побега из тюрьмы. Я постоянно поддерживал с нею связь. Но уже много лет не имел возможности вернуться домой. Я помню ее последние слова. Сын, когда ты вернешься? Я хотел успокоить ее и сказал, скоро, мама, скоро. Свидетельство Делинь. Когда мы прибыли в Мьянму, мы совершенно не предвидели того, что нас ожидает. Я знала одно. Если Бог сочтет нужным вывести нас отсюда, Он выведет нас. А если сочтет нужным оставить здесь, мы останемся. Надо признаться, что для меня наступили хорошие времена. Каждый день мы общались с братьями и сестрами. Здесь, после нескольких совершенно безумных лет, которые мы провели на родине, нам, наконец-то, удалось наладить быт. С 1996 года мы просили Господа поместить нас в более спокойную обстановку, чтобы наладить нормальную жизнь семьи. Когда стало ясно, что мы задержимся в Мьянме надолго, Исаака и Юлинь включили в списки местной школы. В Мьянме наши дети стали получать хорошее образование, и я очень довольна ими. Исаак ⁇ живой, энергичный мальчик. Мы можем с уверенностью сказать, что Бог сотворил в его жизни нечто особенное. Когда я носила сына под сердцем, Юн держал длительный пост. Первые четыре года жизни Исаака его отец находился в заключении. Я думаю, что в известном смысле Отец Небесный стал отцом Исааку вместо его земного отца, страдавшего в узах за Христа. И когда во время долгих периодов заключения Юна в тюрьме Исааку запрещали приходить в школу, образованием Исаака занимался сам Бог. Преподаватели и ученики оскорбляли Исаака, и ему пришлось пройти через такие испытания, которые в его возрасте выпадают немногим. Сначала он вместе с нами скрывался от полиции, затем пересек границу и оказался в чужой стране, языка которой не знал. Когда мы прибыли в Мьянму, дети не говорили на языке бирманцев. Этот язык совершенно не похож на китайский. Бог помог им освоить его необыкновенно быстро». И меньше, чем за полтора года после прибытия в эту страну, Исаак стал одним из лучших учеников школы. Его отметили особой похвальной грамотой и напечатали про него в газете, что сильно обеспокоило нас. Ведь никто не должен был знать, что мы находимся в этой стране. Мы старались не привлекать внимания других. После всех испытаний, которые перенес Исаак, удивительно то, что он вообще остался нормальным ребенком, и сегодня он способен говорить на мандаринском и сьянском диалектах китайского языка, на языках бирманцев, лису, кончинов, а также по-немецки. Он так развит лишь потому, что его образованием занимался сам Бог в ответ на наши отчаянные просьбы о помощи. Исаак любит Господа от всего сердца. По окончании библейской школы он сказал «Я буду служить Богу всю свою жизнь». Что касается Юлинь, то это особый дар от Бога. У нее доброе сердце и огромная любовь к Господу. Кроме того, в Юйлинь формируется пламенная и сильная личность. Она хочет одного – служить Иисусу. Юйлинь сострадательна к людям. Она желает пребывать в истине, не склоняясь к компромиссам. Дети, которых даровал нам Господь, это самое большое благословение для нас с Юном.